индикатор осциллятор чайкина я хотел бы записать два урока посвященный индикатору осциллятор чайкина сделано это по просьбе одного из наших подписчиков я этот индикатор раньше сразу скажу не использовал но действительно посмотрев его мне он очень понравился и есть очень интересные моменты которые присущи вот именно этому индикатору чем он несколько отличается от других индикаторов но чтобы рассмотреть осциллятор Давайте в этом уроке сегодня более подробно посмотрим, это будет первая часть, мы рассмотрим индикатор накопления распределения, индикатор AD он называется еще. Данный индикатор есть в терминале Quick как стандартный и данный индикатор есть также в терминале MetaTrader 5, я покажу где он находится. Ну выглядит он точно так же поэтому будем рассматривать больше на терминале QUICK поскольку это более популярный терминал и больше его используют QUICK чем MetaTrader 5 на текущий момент но давайте начнем существует три самых известных индикатора марка Чайкина я не буду говорить про его историю кто, кому интересно почитайте это достаточно известный трейдер который много посвятил работе с биржей и его индикаторы вот эти вот три индикатора на самые известные про два из них я буду рассказывать. Первый, волатильность Чайкина, мне не понравился. Мне нравится он тем, что есть достаточно хороший, ну, похожий, скажем, нельзя сказать, что аналог, похожий индикатор, который учитывает э, волатильность, это Average True Range. И что мне больше нравится в Average True Range, все-таки волатильность, там нужно учитывать гэпы. А вот э, волатильность, индикатор Чайник, Чайкина там не учитываются гэпы, поэтому он мне не очень понравился. Я его иску, использовать, скорее всего, и не буду. И рассказывать про него я не буду. А вот про осциллятор Чайкина и индикатор накопления распределения я расскажу. Сегодня рассмотрим именно индикатор накопления распределения, потому что индикатор Чайкина построен на основе вот данного индикатора, который мы сегодня рассмотрим. Чем он мне понравился, чем он вообще интересен. Есть очень много индикаторов там, это и скользящий средний, это и параболик SAR, есть там индикаторы моменты, какие угодно. Но везде там учитывается больше цена, то есть вообще там, там учитывается цена. А здесь, чем мне понравился индикатор накопления распределения, здесь важная роль отводится объему торгов. Это достаточно важный инструмент и ну, большинство трейдеров все-таки выводит график цены и график объема. И вот индикатор, который уже включает в себя объем, мне кажется, это очень интересно. Какая еще особенность? Это то, что он не учитывает цену открытия. А почему так получилось? Ну, он в прошлом веке, этот индикатор был придуман. И тогда были некоторые, ну, не как сейчас все доступно, вся информация, были некоторые проблемы с определением и пониманием, по какой цене открылся инструмент. И вот поэтому Чайкин придумал индикатор, который не учитывает цену открытия. Поскольку ему сложно было данный цену получить, он подумал, как вот придумать индикатор, который бы эту цену открытия не учитывал. И вот так получился э, индикатор. Сейчас мы подводим, посмотрим его формулу. И он показывает этот индикатор, какое направление поддерживает объем. В момент роста э, какой объем. Если э, большой объем именно в момент роста цены и маленький объем в момент отката цены, то вот на основе этого было такое предположение, что... Это может подтверждать то, что рынок пойдет в ту или другую сторону. Ну и как показывают примеры, как показывает практика, действительно это работает и индикатор очень неплохо все это показывает. И очень отличный индикатор, мне он очень-очень понравился. Ну давайте посмотрим формулу и отсюда будет все понятно. Индикатор, он строится на основе некого коэффициента который имеет значение от минус 1 до плюс 1. Вот он, этот коэффициент, который входит в данную формулу. Он строится на основе цен закрытия и low high. И вот этот коэффициент, который от минус 1 до плюс 1 умножается на объем. Чем больше объем, тем, соответственно, больше вес придается вот данному данной как бы свече, на которой этот индикатор считается. Индикатор он как бы накопительный, то есть он строится, текущий вот индикатор AD э, с символом И e, строится на основе предыдущей свечи. То есть прибавляется предыдущее значение и тогда дальше он суммируется, суммируется, суммируется. То есть, соответственно, если э, цена будет постоянно э, расти, то есть закрываться будет ближе к хаям, то коэффициент будет положительный и если еще объем большой, то индикатор все больше будет расти, расти, расти, расти. Ну вот я просто люблю смотреть обязательно на формулу и я люблю индикаторы, которых ну, достаточно простая формула. Здесь формула действительно элементарная, он сравнивает а в какую сторону закрывается как бы цена, куда идет, который поддерживает объем. Вот такой накопительный индикатор. Абсолютное значение данного индикатора, оно ни о чем не говорит. То есть тут только динамика. Растет, падает боковик, вот что происходит с индикатором. Не важно, Какое текущий момент абсолютное значение? Вот это тоже надо понимать. Следующая особенность, которые я хотел здесь тоже упомянуть. Какие? Это обычно все-таки индикатор используется с другими индикаторами. Он как бы подтверждающий. Этот индикатор, еще раз обращаю внимание, не учитывает гэп. Если ваш инструмент постоянно гэпует, то вверх, то вниз, то индикатор будет очень сильно его значение будет искажаться. И лучше на этом инструменте данный индикатор не применять. Я посмотрел его на различных таймфрейм, таймфреймах. И мне очень понравился, что он прекрасно работает внутри дня. Вот именно там, кто торгует внутри, минутка, пятиминутка, вообще отлично. Ну, я буду пример приводить и на 30 минутках. На дневках, ну, мне, мне меньше понравилось. Может быть, связано с тем, что я смотрел там гэповые инструменты, потому что гэп не учитывается, может быть искажение. А вот внутри дня мне очень понравилось, как он работает. Я его уже в свой как бы, актив записал, буду данный индикатор использовать. Теперь самое главное, собственно, для чего он нужен, применение данного индикатора. Я говорил, он уже дополнительный подтверждающий, индикатор используется для подтверждения тренда. Растем, и индикатор тоже растет, растет, соответственно, это правильный тренд. Следующее, это пробой уровней технических фигур. Действительно, в некоторых бывает так, что объем, поскольку это участники рынка, они чувствуют, куда им надо, куда они собираются идти. И иногда... Вот данный индикатор у него, ну на любом индикаторе можно тоже строить уровни поддержки сопротивления. и сопротивления. Иногда бывает, что на данном индикаторе пробой совершается раньше, чем реально на цене. Соответственно, это просто огромный плюс для трейдера. Он может по пробою индикатора войти по хорошей цене еще до пробоя уровня там, поддержки сопротивления. Это действительно работает. И следующее, поскольку он подтверждает тренд то такое понять как дивергенция. Ну, дивергенция это расхождение между динамикой. Цены и индикатор. Я сейчас на графике, все это мы посмотрим. Откроем терминал Quick и увидим. Ну, давайте сначала э, я покажу вот э, MetaTrader 5. Некоторые используют. Э, вот внизу у меня выведен индикатор. Как раз. Но ну, это у нас осциллятор чайкина. Здесь, вот, когда делаете вставка, индикаторы, у нас здесь есть осцилляторы. Здесь вот я нашел. Вот он, есть у нас. Чайкин-осциллятор. А где объемы, там я нашел Accumulation Distribution. Вот этот AD индикатор, он есть. То есть, MetaTrader 5 тоже эти индикаторы есть, но мы посмотрим их. Будем смотреть их в квике, поскольку квик более популярный и больше используется. Давайте квик открываем и любой берем, вот график 30 минут, правой клавишей мыши, редактировать, нажимаем добавить и смотрим, какие у нас здесь есть индикаторы. Вот чуть ниже там чайкин будем. Чайкин-осциллятор на следующий раз смотреть. Ездил вот Чайкин волатильность, которую я сказал. Мне не понравилось, не буду использовать. И индикатор Accumulation Distribution. Вот он, ID. Мы его добавляем. Давайте мы его сейчас вот сюда, во вторую область, поставим а объем вниз применить. ОК. Так, сделаем вот так вот. Цена. Наш AD и наш объем. Почему я объем оставляю? Ну, поскольку это индикатор на основе объема строится. И теперь вот мы смотрим. Действительно, идет вот по Сбербанку какой-то тренд. Это как раз у нас вот текущий момент. Идет рост и подтверждает его индикатор AD. То есть, вот это правильный тренд. И если вы посмотрите на историю, покопаетесь, подвигаете график, вы увидите, что действительно, да, очень часто, точнее не очень часто, постоянно э, объем, вот это индикатор, поскольку он основан на объеме и он идет за ценой, очень часто вот эти графики похожи. Абсолютное значение этого индикатора значения уже, я уже говорил, не имеет. То есть зашли в боковик и цена, поскольку покупатели-продавцы не знают, куда им надо, куда двигаться, они в боковике торгуют то вверх, то вниз, приблизительно в этом и о диапазоне и индикатор около нуля и соответственно он никуда не растет не падает на основе вот этого того, что они ведут себя похоже как раз и свойства и основанные методы его применения и давайте посмотрим первый значит подтверждение тренда мы посмотрели еще здесь я смотрел я говорил о пробитии фигур и вот я действительно несколько нашел примеров. Один из примеров хочу показать. Это 5-минутка фьючерс на индекс РТС. И смотрим. Значит, внизу индикатор. Сверху цена. Устанавливается такой диапазончик. локальный э, уровень сопротивления. И внизу смотрим. Вид немножко другой. То есть в боковике вид э, индикатор может быть немножко отличаться от цены. И смотрите, что здесь вот пропой, пробой происходит раньше, чем пробой на а, цене. То есть вот уже первый сигнальчик о том, что мы хотим идти вверх, что покупатели готовы продавить продавцов и двигаться дальше. Здесь вот уже видно, что прошел пробой от этого уровня, уровни поддержки соп сопротивления практически на любых индикаторах, графиках, везде можно строить, на графиках доходности, где угодно. Везде уровни поддержки сопротивления, они работают, их можно применять. И мы видим здесь уже пробой, а пробой на цене только через пару свечей. То есть вы видите, что здесь можно было зайти вообще по прекрасным ценам. Вот возможностей было огромное количество, где угодно. Он вот даже еще может быть уже заработать при выходе из боковика. Но не забывайте, подтверждение подтверждением, а стопы ставить надо. То есть если вы здесь заходите на пробой, то здесь обязательно стоп. И стоп здесь может быть, вот если вы в нижней части вот этой диапазона проторговки заходите, здесь вообще может быть прекрасная цена, по которой вы входите. Вы входите в пробой уровня сопротивления, а вы уже э, заработали. Ну здесь стопик можно подвинуть и поймать вот это движение. То есть вот прекрасный один из примеров, когда индикатор э, делает пробой раньше, чем сама цена. Идеально для трейдера, который торгует внутри дня. Вот один из примеров. И давайте еще я посмотрел, посмотрел еще несколько я инструментов и нашел тоже очень интересную а, ситуацию. Это Газпром, это про что я говорил, э, дивергенция. Дивергенция это значит, что у нас, соответственно, цена идет в одну сторону, а индикатор не подтверждает движение цены. Обычно дивергенция э, по локальным максимум-минимуму строится. Чем шире расстояние вот, между ценами, тем надежнее будет ваша дивергенция. Вот здесь мы четко видим, что три цены, они прям ложатся. Вот. Рост, рост, рост. А смотрим теперь на график АД. Вот он, локальный хай, соответствует цене. Следующего вообще здесь нет. Цена вообще... Объем вообще провалился, то есть участники вроде бы выросли, но особо желающих поучаствовать в этом росте нет. И следующий Хай, он тоже есть. Причем смотрите, он очень интересно сформировался раньше, чем реально хай появился на графике цены. И мы можем четко построить две линии. Здесь рост, а на графике индикатора здесь нет роста. И это сигнал к тому, что скорее всего вот этот тренд уже заканчивается. Ну если мы посмотрим, это действительно тренд, он какое-то время здесь продолжался. Цена пришла, не отсюда пришла снизу. Вот цена здесь был рост, рост, рост, рост, рост. И вот здесь вот такая возникла дивергенция, которая перестала подтверждать вот этот рост цены. И там действительно дальше был откат, если кто э, посмотрит график, это э, что это у нас апрель. Действительно так и было. То есть вот еще один пример такого очень хорошего применения, полезного применения, из которого можно извлечь какие-то денежки для своего торгового счета. Вот мы рассмотрели три случая когда этот индикатор можно применять. Применять его можно достаточно успешно. Собственно, это все, что про этот индикатор я хотел рассказать. Еще вы его поюзаете, посмотрите. И, может быть, кто-то возьмет его на вооружение благодаря одну, одному из наших подписчиков, который порекомендовал данный индикатор. Всем спасибо за внимание. И через неделю, через две появится следующий урок, который мы уже осмотрим осциллятор Чайкина. Индикатор тоже очень интересный и имеет применение. Мне он тоже понравился. До встречи. Успехов вам торговли. До свидания.